О да, наконец-то. О, так мы же должны были отбиваться от вон зомбированных. Мамонт? А -а -а, Кратос, меня уже подбешивает этот сценарий. Ну уж нет, больше трупов зомбированных. Мы должны защищать нашу базу. Гарри, ты идешь с нами? Я э -э, из меня такой себе стрелок. Ты только и будешь что чилить и ничего не делать. Погнали, я сказал. Эй, нюгай, ты с нами? Я пока что побегу и посмотрю, может потом к вам присоединюсь. Давай-давай, ты еще успеешь найти себе занятие. О, привет, Циркуль. Да, привет. Что делаешь? Доделываю постер. Ты первый раз играешь в Гаррис Мод? Нет, не совсем. Что ты вообще делал за последнее время в этой игре? Спавнил всякий мусор, игрался с ним и просто смотрел, чё кого. Да, я примерно так же начинал. Слушай, придет момент, и ты найдешь себе здесь занятие. Да, мне это уже сказали. А, вот она как. Где мой Рэкдулл умер? Что? Мы что, не скачали его? Ты о чем? Это мод, что нужен мне. Очень нужен. Скука. Кто придумал все это? Я это придумал. Есть что поинтереснее, или только оригинальные зомби у нас есть? Ты с начала раунда еле как стрелял? С самого начала я понял, что все это полная хрень. Господину админу ничего не нравится. Типичный адмен. Придумал бы чего поинтереснее, а потом на другие говори. Может, решим все иначе? Наконец-то ты додумался до чего-то интересного. Ни одного мода не установлено. Мы что-то устанавливали? Я... Я не понимаю а ты я тоже не помню чтобы мы что-то скачивали но быть не может что мы даже обычный рэгдолл мувер не скачали что делать трое вам нужно срочно на это взглянуть опыт дает о себе знать <свист> я круче что происходит эти двое начали стрелять друг в друга А что не так этот чел захотел битву, он ее получил. Почему Мамонт не спавнится? Я... Я не знаю. У кого есть кнопка отключения от сервера? Какого... У меня еще парочки других нету. Напомните, почему мы не скачали моды? Забыли? Быть не может, что вы себе не скачали моды на оружие, а я себе для позинга. Ну да, это странно. Почему мы не можем отключиться от сервера? Почему вы так спокойно отреагировали на это? Это вызывает еще больше вопросов. Это не единственное, что нас должно беспокоить. Трупы зомби, их много. Плюс сцена циркуля осталась на месте. Но сервер не лагает. У меня обычно подскакивает Пинк, а сейчас. Далее, почему мама не спавнится? Мы не можем отключиться. Мама не спавнится. Сервер не лагает. И мы ничего не помним? Я же помню, кто я такой. И я знаю вас всех. Мы вместе собрались поиграть в Гаррис Кажется, мы что-то упускаем. Мамонт, твою мать, заспамся уже. Я не могу через таб что-либо отследить. Мамонт вообще на сервере? Странно это все. А, Гарри, а если прописать в консоли дисконнект? Точно, давай попробуем. А, я все понимаю, что Ньюгай не знает за игру. Но ты-то, циркуль! Что? Да банально то, что это первое, что я сделал, я всегда только так и выхожу с игр. А если. Если бы мы просто играли в игру, мы бы просто выключили компьютер. Скажи, друг мой, ты точно сейчас за компьютером? Чего? Что? Что за. Я думал, мы играем. Как, как такое возможно? Мы что, внутри игры? Все верно. И что нам делать, Неясно. Так значит, Мамонт… Скорее всего, либо он был отключен, но куда он попал, не ясно. Кратос, как ты? Значит так, мы должны ограничить себя в оружии. Что? Почему? Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал, ясно? Хм. Кратос прав. Мы должны ограничить себя. Зачем? Мы же в игре. Тут невозможно погибнуть. А если кто-то сюда заявится? Чем нам отбиваться? Вы собираетесь спорить? Я пришел не с предложением, а с фактом. Мы просто не будем его использовать. И все. Если нам понадобится, то она всегда будет с нами. Ну... Звучит логично. Мне все равно не нравится эта идея. А вдруг кто-то опять умрет? Такое тебе понравится? Это не я убил Мамонта. Если ты боишься, то сам себя и ограничивай. Эй! Что ты сказал? А? Ну-ка повтори. Думаешь, я специально это сделал? Эй! Успокойся. А ты, Ньюгай, следи за языком. Все. Проехали. Ньюгай, парни правы. Вы должны ограничивать себя. Ладно, ладно. Если вам это так важно, то хорошо. Ну вот и отлично. Я пойду пройдусь. А? Что? Ребят! Что случилось? Там кто-то прошел. Что? Я не разглядел, но кто-то зашел в ту комнату. Пойдем посмотрим, может это Мамонт. Что-то там слишком страшно. Испугался темной комнаты? Ну ты даешь. А, впрочем, пойдем посмотрим на дур Мамонта, может он правда заполнился. Стоп тебя. Это походу и правда был Мамонт. И что делаем? Давайте разделимся на две группы по два человека. Кто с кем идет? Я, я с ним не, не пойду. пойду. Вы шутите? Что не так? Этот полбес может грохнуть меня по дороге. Больно ты мне нужен, малой. Так, вы двое идете вместе. К чему это? Потому что я с вами идти не собираюсь. Вы мне все уши пожужжите по друг друга. И что? Я не хочу с ним идти. Все, пойдете. Гарри, пошли в темную комнату. Пошли. Так, тут темно. Сейчас я заспавню лампу и... Что за... У меня пропал тулган. Что? А у меня он есть, но нет других вещей? У меня тоже только камера есть. А у тебя, полагаю... Только тулган? Все так. Ладно, потом это обсудим. Заспавни лампу. Так, одну секунду. Вот, все. Теперь освещай путь перед нами, а я буду через камеру наблюдать. Кого. И тут никого. Слышь, ты что вообще себе позволяешь? Ты внимательно посмотрел, умник. А то с твоим зазрением легко что-то упустить. Эй, это же просто скин. А может это была грязь на твоих очках и никакого силы это не было? Думаешь, я вру? Тогда объясни, почему ты так противился запрету оружия? Опять ты за свое. Короче, если ты мне не доверяешь, то иди и сам все осматривай, умник. А я так и сделаю. Ну вот и пожалуйста. Придурок. Что это было? Что случилось тут кто-то пробегал это был точно не мамонт подтверждаю а кто это был не взглядел гарри ты видел нет слишком темно было так если это не мамонт то кто чисто технически это может быть заскриптованный npc но на констракте нет такого А, а может это место? закрой, закрой рот! рот тебе что 9 лет не неси ерунды а ладно ну вдруг что тут, а? тут? Ты что делаешь? Вы напугали меня. А ты нас чуть не убил. Сам же о запрете оружия твердил. Я думал тут опасность. Но в итоге чуть не убил нас. Так, давайте лучше уйдем отсюда и попробуем понять, кто тут был. Ребят, не хочу прерывать наши споры, но что это? Что там? Какого? Это моя стрела? Почему она... Почему она как будто зависла? Маги сервера? Тогда мы тоже зависли. Так, давайте лучше уйдем отсюда и попробуем понять, кто тут был. Ну, что вы нашли? Ничего. Может, конечно, Ньюгай плохо смотрел, но вроде ничего нет. У нас кто-то пробежал, но... Мы так и не поняли, кто. Может, Мамонт? Вряд ли. У Мамонта был яркий белый скин. Мы бы поняли, что это он. Я... Я тоже что-то видел краем глаза, но я думал, мне показалось. Это все очень странно и не вписывается в концепцию обычного Гарриса. Может, с нами на сервере есть кто-то еще? К слову, я заметил, что у нас пропали вещи. У меня осталась только камера, а у Гарри Тулган. Чего? У меня монтировка. У меня кроме арбалета ничего нет. Я так понимаю, что физган был у мамонта. Это накладывает очень много неудобств. И что нам теперь делать? Я предлагаю допроверить карту, но ходить вместе. Поддерживаю, это будет более разумно. Хорошая идея. Господин Эмбер, можно войти? Войди. Наши ученые подготовили отчет о первом запуске. Все прошло нормально, но курирующая функция была исключена, как вы и говорили. Очень хорошо. Скажи, на каком этапе сейчас проект Аватар? С учетом благоприятных обстоятельств, я могу заключить, что проект Аватар будет готов к третьему или четвертому запуску. Прекрасно. Положи отчет на стол и можешь быть свободно. Хорошего дня, господин Эмбер. Хм. В случае, если проект все-таки увенчается успехом, я смогу найти ответы на многие вопросы. Ребят, когда я говорил осмотреть каждый угол, то я немного не это имел в виду. Да забей ты, пусть делают, что хотят. Что это? Ребят! У меня кое-что есть! Что там? Кажется, какой-то бак или простая ошибка маппинга. Но тут неровность в текстуре. Неровность? Ты сейчас не шутишь? У нас он кто-то ходит, а ты про неровности? Я просто говорю, что нашел. Сейчас я попробую что-то придумать. Кратос прав. Лучше слезай оттуда. <звы> а! Что? Ты, не... ты... ты видел? Что случилось? Черный силуэт, я, я видел его! Он около меня пора... около меня! Что такой. это такое? Что случилось? Черный силуэт! Около меня уже раз четвертый прошел! Гарри, спускайся! Там может быть опасно! Погоди-ка, Кратос, крикни, как только мимо тебя пройдет темный силуэт. Чего? Вот опять! Ага. Итак, у меня новости. Сейчас я спущусь и расскажу. Итак, та неровность в текстуре — это кнопка, которая активирует скрипт, отвечающий за темный силуэт. То есть, все это время кто-то сидел на балконе и нажимал кнопки? Звучит странно, да и кто это может быть? Мамонт? Вряд ли. Он странный тип, но ему было бы впадло таким заниматься. Я бы больше сказал, что это ньюгай. Что? Опять я? Почему ты вечно винишь меня во всех бедах? Когда этот силуэт прошел, я был с вами. Знаешь, когда мы сидели втроем, то у тебя одного не было. Я мамонта осматривал. А потом он просто пропал, да? Заткнулись оба! Никто никого не обвиняет! Меня достало, что Кратос постоянно винит меня. Пошли вы. Ну что, доволен? Эй! Я зайду? Нет! Уходи! Я просто хочу поговорить. Выслушаешь меня. Слушай, я прекрасно понимаю, что со всеми нами что-то не так. Мы какие-то разные. Когда я хочу вспомнить, а что же было до нашей игры в Гаррис Мон, то даже как-то ничего не могу вспомнить. Будто ничего и не было, у тебя ведь так же, да? Поэтому ты так напуган? Я тебя понимаю. Я хочу, чтобы ты понял. Очень смутно. Но я помню, что в прошлом у меня были друзья. Они всегда могли прийти на помощь. По сути, это те люди, ради которых я и жил. Возможно, все эти воспоминания ложные, даже не мои, но... Я считаю, что друзья — это те, кто останется с тобой, даже когда вы будете стоять на краю неизвестности. Когда все будут против тебя, друг останется стоять плечом к плечу. Сейчас главное — не терять себя. У нас общая проблема, которую мы вместе решим. А сейчас нам не нужно ссориться. Нам нужно объединить усилия и преодолеть трудности. Когда все обдумаешь, мы будем ждать нас спавле. Раз, что ты понял. Идем. Будем думать, что делать дальше. Спасибо, Гарри. Да ничего, да ничего, да ничего, да ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. полностью установлен. Итак, следуя отчетам, в нашей симуляции есть две погрешности. Дабы не перезапускать сервер, я пришел к выводу, что нам нужно послать отряд фиксеров для устранения недоработок. Вас понял, господин Эмбер. Отлично. Подготовьте мало отряд фиксеров для внедрения в восстановленных сервера. Повторяю, подготовьте мало отряд фиксеров для внедрения в восстановленных сервера. 132, подмени меня. Я скажу на обед. Хорошо. А, возьми мне белковый рацион. Мой код ты помнишь. Хорошо. Скажи мне 185. Как подопытные нашли лазейку в нашей совершенной системе? Мы делаем это впервые, господин. На бумаге многое невозможно просчитать, поэтому такие баги нормы. Сколько требуется времени, чтобы все работало идеально? Сейчас сложно сказать. Нужны еще тесты и аналитика первого запуска. Но если ориентироваться на имеющиеся данные, можно сказать, что к четвертому запуску все будет нормально. К четвертому? Это слишком долго. Опять же, это пока предварительно. Завершение первого запуска даст более точные результаты. Господин, можно войти? Входи. Отряд фиксеров закончил работу. Мы готовы к запуску? Да, по вашему приказу мы запустим сервер. Начинайте. Ничего. Что? Что это было? Я что-то не понял. Ребят, вы тоже это почувствовали? Было ощущение, что сервер завис, или... Я ничего не почувствовал. О чем вы? Странно это. Слушайте, я тут вспомнил про стрелу. Какую еще стрелу? Ну, когда мы были в темной комнате, то я случайно попал в угол и стрела застряла в воздухе. Я тебя понял. Возможно, там тоже что-то есть. Пойдем посмотрим. Так, ну вот сейчас точно по поводу. Бесполезно. Что-то случилось, пока нас тут не было. А что с той кнопкой? Надо проверить. Ну что там? Нет, она пропала. Что? Что-то мне это не нравится. Видать, это зависание убрало все зацепки. Секунду... Ребят, у меня идея. Так, твоя задача выполнять все, что я скажу, ясно? Да. Итак, готов? Надеюсь, что да. Три, два, один! Так, что делать дальше? Беги вперед! Я попробую посмотреть хотя бы IP-сервер и понять, где мы. Хорошо. Так, mm -hmm. пока все нормально. Что Что они делают? Покажите полную скайпбокс карты. Mm -hmm. Они нашли брешь. Срочно останавливайте сервер. Нашел. Они запустили код остановки. Я его заблокирую. Ребят, что-то тут нет, нет не так. Кажется, я начал лагать. Беги дальше. Я попробую выдать себе админ права и перезапустить карту. Нас блокируют кто? Кажется, сигнал находится на самом сервере. Как, как такое возможно? Скорее всего, кто-то из участников блокирует наш сигнал. Я почти закончил. Ньюгай, считай от 1 до 100. Один. Два. Три. Югай? Ты тут? Что с ним? Он добрался до края карты Мы можем перезапуститься са са са са Твою мать Почему сервер перезапускается? У нас непредвиденный перезапуск. Участники нашли способ перезапустить сервер. Это шутка? Как вы допустили это? Что? Что случилось? Я переподключил нас на другую карту и выдал себе права администратора. Круто. Что теперь? Также я понял, откуда идет сигнал и... Я могу попробовать отключить кого-нибудь из нас и потом подключить обратно. Ну уж нет, это слишком опасно. Циркуль, но ведь это может помочь нам. Нет! Я против такой затеи. Но ты не админ. Я готов, в случае чего это моя вина. А чё это ты таким смелым стал? Я не боюсь рискнуть ради друзей, Кратос. Ладно, Ньюгань, ты готов? Да. И... Отключаю. Я тебя много после запуска, запуска сервера. Памяти, вот, думали. Вы думали, программе. Программе. программе вы думали, что все из пиани. Удачи! Удачи! И не угай! Что ты видел? Я плохо помню. Только что-то про перезагрузку сервера, стирание памяти. Ты вообще ничего не помнишь? Нет. Ах, можно попробовать еще? Нет! Не смей! Это опасно, глупо и бессмысленно. Откуда ты знаешь? Ньюгай согласился. Это не отменяет того, что это ни к чему не приведет. А вдруг? Вдруг именно так мы все и поймем? Такого... Мамонт, устранить угрозу уничтожения сервера. Ты что творишь? Ах ты тварь! А Аватар, невыполнение планирующей работы. Вас отключаю. Управление над сервером. Гарри, ты меня слышишь? Не <связывая> Прости, что все так вышло. Что мне сделать? Как тебе помочь? Ничего не нужно, Ньюгай. Что... Что ты делаешь? Хочу восстановить твои воспоминания. Что? Что? Что, что происходит? здравствуй испытуемый полагаю у тебя много вопросов что случилось где мои друзья твои друзья на сервере а ты в реальном мире то есть мы не за компьютером как так видишь ли все эти люди тебе вовсе не друзья ты их даже не знаешь неправда я же помню каждого вспомни хоть одного до захода на сервер ну я не видишь на самом деле, первый запуск не оправдал ожиданий, поэтому мы через пару минут запустим проект «Аватар» для полного перезапуска сервера. Вас же… уберут. Что? Почему мы? Что вообще происходит? Подопытный один, позывной Кратос, был пятым ребенком в семье, крайне вспыльчивый, за что и был переведён в специальную школу. В итоге родители от него отказались. Когда мы его нашли, он просто выживал, только ради себя. Мы предложили ему все, чего у него нет. И он согласился. В итоге был отобран для первого запуска сервера в качестве подопытного. Подопытный 2, позывной Гарри. Достаточно умный тип. В свое время промышлял простым взлом страниц в социальных сетях. Со временем правительство узнало о незаконной выкачке данных с государственных серверов. При решении суда его бы казнили. Но мы увидели в нем потенциал. Забрали себе. Ну и тут он начал воровать данные. За что и был загружен на сервер. Подопытный три. Позывной Ньюгай. Подопытный три был жертвой ДТП и по документам числится мертвым. Однако его мертвое тело подключено к специальной камере. Ты бы так и умер, но нам нужен был человек в особо тяжком состоянии, чтобы проверить, сможет ли его мозг существовать в симуляции. Эксперимент оправдал себя. Ты даже этого не заметил. Что? Как? С подопытными все. Но, а как же... Куратор 1. Позывной «Мамонт». Специальный агент организации для контроля запуска и полной блокировки админских прав сервер. Был отозван из-за подозрения в участии вражеской группировки. Но его же убил Кратос. Это глупо. Во время перестрелки мы отключили ему возможность стрелять, чтобы не ранить Кратоса. Так он и умер. Его тело было использовано в качестве проекта «Аватар». Куратор 2. Позывной «Циркуль». Наш агент контроля за симуляцией. Его задача была следить за тем, чтобы вы не ломали игру. Задача не исправился. В скором времени он будет отозван. Это невозможно. За что вы так с нами? Знаешь, подопытный, всех вас связывает одно. Вы просто часть большого проекта. В вашей жизни действительно было каких-то четыре друга. Но благодаря нашей специальной программе по изменению памяти вы думали, что все пятеро лучшие друзья. Этот проект оправдал себя. Поэтому во втором запуске мы не допустим те же ошибки, что и при первом запуске. Нет, прошу, остановитесь! Удачи, Ньюгай. Что? Гарри, я вспомнил! О, молодец. Над нами проводят эксперимент. Скоро сервер закроют, и мы все погибнем. О, хреново. Что мне делать, Гарри? Мы не справимся без тебя! Все хорошо, Ньюгай. Все хорошо. Я выкручусь, как и всегда. Нет, прошу, не уходи. дай, ты справишься. Прости, что подъехал. Нет, Гарри! Любая попытка сломать сервер до его закрытия будет караться полным отключением. До закрытия сервера остается 10 минут. Отлично. Как только сервер полностью очистится, мы будем набирать новых людей. Господин Эмбер, я. Товарищ Циркуль, вас бы вместе с ними стереть из реальности из за невыполнение обязанностей. Но ты еще нужен, поэтому тебе повезло. То есть их просто сотрут? И все? Они же просто невиновные люди. Таковы правила. Ах да! Вас переводят в научный надзор, поэтому идите переоденьтесь в соответствии с дресс кодом Идем, у нас мало времени. Нет, ты просто хочешь выманить меня. Сервер скоро отключат, я не собираюсь бросать друга. Ты правда так считаешь? Да, я так считаю. А теперь нам надо отключиться. Это было больно, но тебе сейчас будет еще больнее. Кратос! Да, малой, рано ты меня хоронишь. Я считаю, что друзья это те, кто останется с тобой, даже когда вы будете стоять на грани неизвестности, когда все будут против тебя, друг останется стоять плечом к плечу. Замечено проникновение в сервер. Экстренное закрытие. Сервера. Что за? Удачи, друзья. Мы выбрались? Да, мы выбрались. А где Малой? Я заблокировал двери, но есть проблемка. Югай на самом деле на грани жизни и смерти. Он не сможет очнуться. Что? Как? Ну, что тогда делать? Они используют мозг Мамонта для проекта Аватар. Мы можем перенаправить его в виртуальное сознание, в тело Мамонта. А как же Мамонт? Ему уже не помочь. Его сознание стерли еще в самом начале. Что нам тогда делать? Нам нужно попасть во всех с мамонтом, но он находится не тут. Я проник в кодах их системы безопасности, и я помогу вам. Так, что нам делать дальше? Я перенаправляю сознание Нюга тело Вам нужно лишь подождать. Тут они нас не достанут. По крайней мере, в ближайшее время. Что тут вообще происходит? Я должен сказать вам одну вещь. Я все помнил изначально, но меня посадили следить за вами. О чем ты? Все это программа по спасению от глобальной катастрофы. В мире атмосфера Земли повредилась, и это привело нас в тупик. Мы не можем развиваться. Повсюду засуха, культуры не растут. И наша компания решила переместить людей в симуляцию. То... что? Кратос, я посмотрел тут и... Боюсь, он прав. К как так? А еще я выяснил, что ваша организация виновна в этом. Некий... Эмин... Что за... Все верно, подопытный. Все верно. Вот чёрт. Неудачный эксперимент. Повреждение атмосферы Земли. Это не важно, если и спасение. А ты Циркуль. От тебя я такого не ждал. То есть вы уничтожили Землю и говорите: не важно? Подопытный, ты даже не помнишь старой жизни. Откуда тебя знать? Это тебя сук не сойдет. Мне сошло с рук уничтожения атмосферы Земли. Убийство парочки подопытных никого волновать нет. Меня это волнует. Малой, Кратус! Ты успел вовремя, Гарри. Рад, что перевел подключение в автономный режим. И что теперь? Мы должны обнародовать данные, чтобы весь мир узнал, что компания скрывает. Я уже занимаюсь выгрузкой файлов. Циркуль. А почему Эмбер был один? У него же охрана была.